Я всегда хотел себе яхту Сегодня будем Попросим попросим порулить немножко Мы только вдвоем Больше никого нет. Супер Ух. Да, вот, а Живем у моря и не катаемся на яхте Вообще море никак не изучаем Да, красиво смотрится отсюда да. Только я и ты, моя дорогая. Поищем, поищем дельфинов? Ой, класс, давайте. Вот видите, садитесь и поищем в сторону. Я порулю пока. Я заштурвал. Ну, Да, да. Я тут штурвалом. Ну, стану. Да, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Матч, чтобы он идет влево-назад, влево, вправо. Рация. раз раз так что... Поедем Давай. с катерки нам. Поехали туда. Как надо? У нас катер идет вещь. Блин, это так теперь. Там красиво. катер идет слева. Его... Как, как обходить? Покажи. Эй! Вот как туда его слева ходить? А, а да. А, да. Такое... А, я не знаю, как туда с Мы на крыше Батуми. Мы на крыше Батуми. Выше в Батуми ничего нет еще. Посмотрите, какая красота. Это Орби-сити. Будет ресторан с таким видом, еще выше, на этаже. Смотрите, кто со мной. Это Леонид Новгорода. Вы такого помните, друзья? Тот человек, который уехал к себе домой на родину. Ребятки, Леонид вернулся. Ну вот Вернулся вчера. И сегодня вот решили записать видео такое маленькое. Расскажем, в общем, чем мы тут занимаемся. Значит, пока тут не было Леонида, конечно, у меня много чего добавилось. Не скажу, что прям сильно поменялось, но добавилось очень много. Вот, и сейчас у нас приехала Леонид, и думаю, раз есть Леонид уже, значит, у нас увеличивается команда, соответственно, вот, и мы можем сделать намного больше, поэтому решили просто так немножко записать видео, рассказать вообще, чем мы тут занимаемся. В первую очередь, конечно, управление недвижимостью, вот, и то, чем изначально я тут занимался, вот, сейчас делаем сильный упор на mm -hmm. Твин Тауэр, как вы поняли, потому что Твин Тауэр, это... Я считаю, вообще один из таких классных проектов, который сейчас находится на первой линии. Я уже про нем много раз рассказывал. Вот. И э, место хорошее, первая линия. Э, цена для входа хорошая, хорошие виды. Будет э, казино, будет бассейны, Но это будет года через два, через три, после завершения строительства третьей башни. Вот. Но пока идет строительство этих всех башен. Э, значит... Э, можно уже работать немножко в аренде, подрабатывать, да, так чуть-чуть. То есть, что мы, в принципе, сейчас уже начали делать. Значит, с 1 июля была сдача в аренду ОРБИ апартаментов, с 1 июля. Вот, и ремонты еще были не закончены, поэтому сдачей начали заниматься только-только буквально недели три назад. Вот. Активно еще, в принципе, не занимаемся, но тестируем. На сегодняшний день у нас уже есть 35 апартаментов в Орби Твин то есть в Орби Сити. 35 апартаментов. У каждого, в принципе, своя роль понятная. То есть сейчас опять же тестируем, отрабатываем, потому что мы это делаем впервые, мы молодые. Вот. Но результат мы уже показываем. А те, кто со мной работает в аренде, вы знаете, да, как работаем. То есть пока вопросов ни у кого нет. Да, у меня есть не, не касать... Не скажу, что неудачно, нет, но немножко недоработанные моменты, недоработанные квартиры, вот, их всего две, вот, и по ним работаем, по ним работаем, пока отработаем сезон, дальше будет видно, в общем, посмотрим. Вообще будем подводить итоги через год, то есть год хотя бы нужно понимать, вообще к чему мы идем, Поэтому делать преждевременные выводы еще рано, вот, есть маленькие неудачи, но опять же, это же опыт, то есть пока, главное, все честно, все открыто и все как есть. есть мы сейчас делаем сильный упор реально на Орби-Сити, потому что находится в классном месте, классный проект, новые ремонты, хорошие виды, хорошая узнаваемость, и люди, которые там останавливаются в 99 9% случаев просто довольны этим предложением. Потому что цена сейчас в аренде хорошая, доступная. Все есть, обслуживание есть, как бы все окей. Во-первых, обращаюсь к тем, у кого есть апартаменты в Орби-Сити. Давайте go в личку, будем общаться по управлению, потому что мы берем все апартаменты в Орби-Сити под управление. И у нас серьезные планы на этот объект это первое, потом насчет покупок, кого интересуют покупки есть около 50 предложений на покупки разные объекты, показывать детально можно, конечно, покажем в личке но вариантов очень много и э, цены самые лучшие, почему? потому что э, объект новый Люди на этапе строительства купили три года назад и сегодня продают, например, объект, да? зарабатывая при этом уже свой процент. И поэтому даже вот сегодня Орби тоже сделали хорошие вещи, объявив о строительстве третьей башни. Они цены подняли просто на рынке недвижимости в Батуме объявив цены на третью башню то есть сегодня цена в башне б начинается там примерно 1300 1200 долларов на нижнем этаже э, с плохим видом примерно и за 1200 тоже можно купить башни а с плохим видом но уже готовый объект поэтому орби когда объявили о строительстве третьей башни объявили, объявили цены они просто подняли э, цены и на рынке на всем рынке видео о чем что такое пока водное на днях запишем еще новое видео мы там сделали сайт один Сергеем Колчиным. с ним также вас познакомим, тоже э, свой маленький проект вот. там будет площадка у нас недвижимость русскоязычная э, каждый может размещаться на этой площадке мы ее покажем, расскажем сейчас ее дорабатывают, в общем, как программисты техники немножко, знаете, затягивать сроки вот. в целом, э, у нас все хорошо лето идет, несмотря на то, что российский турист с июля не поехал в Батуми, э, в целом даже все и неплохо, несмотря на это сдача в аренду есть Цены немножко упали по сравнению с прошлым годом, а все потому, что появилось большое количество апартаментов дополнительно в, в, в аренду как предложение. Вот. В следующем году, наверное, будет еще больше, но если вы работаете в сфере аренды, если вас интересует доход примерно там 10% процентов годовых, то вам Батуми подойдет. Вот Можно, конечно, больше заработать, но нужно какие-то давать общие полезности, на что у нас есть определенные планы. Так что, ребята, наверное, до скорых встреч, скоро увидимся. Просто вот решил записать видео такое, я думаю, как раз объявим, что приехал Леонид. У нас есть команда, мы работаем, у нас все хорошо. Кому интересует управление, то кто вот хочет зарабатывать вместе с нами деньги в аренде, обращайтесь. Мы только хотим развиваться. Если у вас есть опыт работы, давайте будем делиться информацией, в общем, открыты к общению. Вот. И видео вообще об этом, что мы есть и мы заработаем деньги в аренде. Пока. Okay.